По старой доброй традиции, как ругать парламент, мы провели вновь э, опрос среди участников, кто будет нашим гостем. Итак, в финале Курманбек Осмонов, Курманбек Бакиев и депутат парламента 5-го созова Курманбек Дыкамбаев. Барабанная дробь. И у нас в гостях Курманбек Дыкамбаев. Добрый вечер. Ура! Спасибо Добрый вечер. большое, что пришли. Здравствуйте. Добрый вечер. И у меня... Самый первый вопрос. Вы представляете фракцию республики, республика, в скором времени есть такие разговоры, что вы войдете в коалицию большинства. Это правда? Это просто какие-то намерения, но это еще не факт. Не факт, да? Я, например, душой пока еще хочу быть оппозиционером. Оппозиционером? Это О -о -о. у вас всегда быть против чего-либо или есть по ситуации? Против вот, действующего правительства. Против действующего правительства. А такой вот вопрос. Как вы оцениваете работу вообще парламента? На пятибалльной или десятибалльной? По пятибалльной системе. Пятибалльные. Только да. часть. А что, уже пятибалльной не хватает? Типа так классно, что <с уже <с прям по десятибалльной можно Так вот, тройку можно поставить. По десятибалльной? Это уже вторая тройка, в истории нашей передачи. Ну, вообще, да, слушай, наверное, объективная Мы... Да, Если мы всех депутатов соберем и каждый будет говорить на тройку, может быть, уже о будет идти речь, да? Я просто Служу у парламента три функции. Так. Вот. Первая функция – писать законы, uh -huh. мы пишем законы на 4 балла, разговора нет, пишем, другой вопрос механизм ре – механизм реализации этих закона. Uh -huh. Второе – мы даже контролировать, как работает закон. Так. Вот здесь два балла. Мы не работаем, не контролируем. То есть не контролирует никто? Да, да, мы вот, я выезжаю в регион, куда бы ни поеду, я спрашиваю, вот буквально недавно был в Анкаре. Вот я недавно За... закон написал, у вас работает или не работает, я захожу в посольство, говорю, ну-ка, как каким каким мы что достанем? Они все растерялись, не спрашивают, или заходят в райадминистрацию, какие законы вам помогают жить, mm -hmm. а какие наоборот мешают и люди растерялись. Законы джунглей, да. ядной крови. Поэтому мы не контролируем, поэтому вот буквально недавно была передача на НТС, молодежь говорят вот закон ну, о табачном запрете, да, да. да в местах, что за эти 6-7 лет, лет ни одного административного штрафа не было. Потому что пожарники приходят, говорят, нельзя курить. Все, не курит, план. Я посмотрел, как правительство реализует закон. Я посмотрел, там Минздрав, Минздрав, Минздрав, и нигде не увидел слова Айвелеп Мэтту или мэрия, или район ОТОМ, или школа не увидел. Потому что сейчас же молодежь начинает курить, если вот закон не работает, не приземлен, то он не работает. И третья наша функция, это как бы э, встреча с избирателями. Mm -hmm. Вот здесь мы на пять. Поэтому вот пять красноречивые, красноречивые. Мы такие хорошие, но нам не дают. Да, Голосуйте за нас. Они все такие. А я не такой. А мы не такие. А вы сами курите? Нет а вот если вот ваш сын, например, да, у вас два сына, значит, как вот будете бороться с этой дурной привычкой? Ремнем или как-то вот как с избирателями вы встречаетесь? Во-первых, не допустить, чтобы он курил. А. Во-вторых, случилось де-факто. Ну что сделаешь? Это опять-таки, что считаю, что это может произойти, тогда надо убеждать. Я считаю, что вот, диалог только диалог. А как вот бить ее определяет сознание? Это на Крайне. первоначальных этапах так, Пока по лавки помещается да, А потом, значит, дать можно Да, в том, значит, можно Если мышь на одну голову Скажите, а вот правда вы были председателем Или президентом ассоциации фермеров Крестьянских хозяйств и так далее Да, А вот что, потому что фамилия у вас Дейкомбай Или почему, что было первичное А вот это не случайное совпадение Правда не случайное, расскажите Моя профессия связана с крестьянами С сельским хозяйством я учился в Белоруссии, угу. а, закончил Витебский ветеринарный институт, ага. а потом… А почему вот, ветеринария и почему с крестьянами Может быть, как-то не так а, параллели а, про Потому что это связано с животноводством, вот, а, да, все. Ч, медицинский врач человека лечит, а ветеринар – человечество, поэтому я выбрал как бы больше, шире, вместе с человеком все человечество. Здорово, слушайте, ну классно. А как Вы относитесь к казино? Казино закрыли, вот недавно опять появилась новость о том, что кто-то предложил открыть эти казино легальные. А как еще вот если я сейчас скажу, что были? я в Кыргызстане не был в казино, вы не поверите, я не был ни разу в казино. То есть когда подпольные хлопнули Смотри, недавно, честно, там были честно. депутаты да. не высидели. Да. Хотя вот буквально в этом году я был в Лас-Вегасе, а, и вот целыми днями ходил внутри казино, куда не пойдешь, везде казино. Угу. Ну, так меня... были все-таки в казино. В Лас-Вегасе. В Лас-Вегасе. А, и у меня не было желания, поэтому я считаю, что закон, который мы приняли, так. это был народный закон, угу. и мы должны парламент отстоять, чтобы вот мы инициаторы есть, вот которые хотят что э, Чтобы там, изменения, чтобы, ну, вот шайтан шайтанный сила, да? То есть, правильно. давайте, говорит, этот, этот закон будет повторять жизнь местного самоопределения, например, мер Исаива вот он хозяин этого казино, 50% акций его, вот он будет смотреть, кому можно, кому нельзя. там, Ой. Если Бюджет, который получится с этого казино, будем строить в бичкеке детсад, школы, дороги. Если мэр будет хозяином казино, то там автоматы не будут работать. А вот недавно такая новость была, что подпольное казино вскрыли, хлопнули, и там были депутаты, высокопоставленные чиновники, потому что это было казино класса VIP, даже какой-то прям милицейский, очень высокопоставленный чиновник. Почему сразу не написали фамилию? Вот если бы а. я была депутатом, да, я ну, пришел надо, Давайте я, я тоже что надо было сразу да. обнародовать. их же всех узнали, вот почему? Ну, вот там же вот такая пословица русская, есть же, ворон, ворону глаз не клюет, ну. вот эти, э, кто, ну, кто, кто, да, кто их поймал, потом увидел, обнялись, поздоровались, и давай, пара, да. пара. передумал да, и уехал, да. Да. Да, и вот так сделали, и, и, пошло, и, закон и вот закон, да. закон вот с 1 января <laughs> работает с прошлого года, да. а к сожалению, вот э, теневой. Казино сегодня до сегодня это жутко раздражает, вот раздражает. Еще мало того, раздражает. что раздражает, uh -huh. казино из города ушло в регионы даже. Uh -huh. Вот сокулух белая вот. А там uh -huh. что, на баранов uh -huh. играют? Вот. Три теленка на ноль. На ескуле может на коробке. У меня лично вопрос. Альтернативная валюта, я слышал, что там Это на самом деле или нет? На самом деле. это. На самом деле. Гости ходят могут так сделать. Вместо конверта? Да. Мы услышали официальную версию, как проводится ТОИ в Исхольской области. А сейчас попробуем скорбитировать А теперь такой вопрос. Вернемся к вашей деятельности. Скажите, пожалуйста, вот чем вы можете похвастаться вашими достижениями законотворческой деятельности как депутата? Вы написали там 15 законов и так далее, то подобное. Ну вот последний закон, который я писал и лоббировал и. Третье мещение мы уже принимаем, это закон о гарантийных фондах. Uh -huh. Такого закона в Казахстане не было, по мини. Uh -huh. uh, но этот закон дает по помощь малому и среднему бизнесу. И для лепреконов объясните, что это такое. Uh, это вот когда <с pervizalman> у бизнесмена какая-то идея есть, он хочет поставить залог что-то, но не хватает. Uh -huh. Тогда вступает uh, третьим лицом гарантийный фонд между банком бизнесмена uh -huh. бизнесменом гарантийный фонд. Uh -huh. И гарантийный фонд дает гарантию банку, что... Он отдаст. Да, и он нормальный. Да он, суй, он, он нормальный, да. он, он нормальный. Потому <свят> что... В <свят> <он>, случае <свят> <значит>, он отдаст <свят> <да, как свят> гарантию. Потому что вот, я изучал это во Франции, в Италии. На протяжении ста лет уже гарантийный фонд. Вот так поднималась экономика. <свят> и в Кыргызстане уже мы опробовали в Харабалте, в Вьяловаде вот, пилотные проекты. И тоже эффект такой. А как же наше кыргызское тайким было, тайким берет? А, карантинный пункт, да, такой. Это как раз карантинный э, пункт у нас загоняет, что люди уже э, все в долгах. Mm -hmm. да. Вот даже вот в это правительство сейчас 10% кредит. Говорят, мы даем, даем. ну фермеры не могут взять, потому что они все, все, что у них было, заложено у них под mm -hmm. разные проекты. А потом мы говорим, вот не берут mm -hmm. 10%. Mm -hmm. Понятно. Слушайте, а вот депутатов и чиновников часто ругают. Вы к этому как относитесь? Нормально, это правильно. Правильно, да? Потому рукают. что э, сама суть политиков, они должны быть там, высоко, mm -hmm. и должны ругать, ругать. Э, и они должны вот так вот, как дерево направо-налево, а корни, вот где народ, там uh -huh. должна быть тишина. Где бизнес, там должна быть тишина. А у нас наоборот еще получается. У нас там сейчас хумтор, там джеруй, там где бизнес, там население, там у нас, знаешь, будоражит. Она, ну, ее да, спокойно. Она спокойно. Погодите Даже не идут на диалог. Там все, да. да. все спокойно, там да. спать можно. Да? да, Потом, когда уже успокоится, могут поехать. Понятно. Вот э, уже практически начался mm -hmm. туристический сезон. Да. Вы сами со Скульской области. Э, как вы считаете, у нас в этом году будет хороший наплыв? Туристов? Я думаю, должен быть, потому что нормально здравый человек, он как бы летом вот хочет поехать отдохнуть с семьей или с детьми uh -huh. ну, вот, на берег Исыкуля. Поэтому да, обещают, что цены будут uh -huh. То есть, не будут прошлогодней. Не будут прошлогодней, говорят, даже ниже будут. Даже да? ниже а будут, да. Я обещаю... У меня просто там особняк есть, ниже не будет, поверьте мне. Я думаю, что стабильность будет там. То есть все-таки Сыкульская область живет эти два месяца. На счет туризма. Полнокровной жизни, да, и полнокровной, зарабатывает да, на и этот Ваш коллега, депутат от Сокольской области, Максат Сабиров, он сказал, что значит, туристы вредят нашему Иссыкуле. И вот была по бы его воле он вообще запретил бы туризм. То есть, чтобы только местные отдыхали. Потому что, дескать, все в Иссыкуль впадает, и не только реки, как mm -hmm. вы понимаете, да, да? еще и ручьи. А ничего не вытекает, и вот, дескать, там все это засоряется. Ваша точка зрения? Ну, я э, э, отчасти не согласен, потому, потому что... Природа, она как бы, э, исыкуля она сама регулирует. Угу. И вот, возможно, там 500 тысяч или миллион, она может так так самоочищение произвести. Угу. Но, естественно, мы должны, как люди соблюдать экологию, не бросать туда пластиковые бутылки, или другое, третье. А канализация должна работать. Вот, да. Но, к сожалению, это очень проблема номер один. У -у -у. А у меня еще один вопрос такой. Вот э, вы говорите, что вы с народа. -то. Вы из иссык области избрались? Э -э ну, в принципе, нас избирала вся страна, же, но я больше работал как бы с избирателем по Чуйской области. По Чуйской области. Да -да -да. Сколько стоит э кресло депутата? Сколько коробков. отдать, чтобы получить кресло депутата? Ну, я считаю, что если вот на рекламу, то минимум от 30 до 100 тысяч долларов выходит. На, на человека, каждого депутата. Да? На, а на одну депутата. теперь вторая часть вопроса. Откуда деньги? Это, кстати говоря, сразу форварнуло сообщение в антикоррупционный комитет. Да-да-да. И здесь, естественно, только за спонсорской помощи. А, по помощи. Поэтому здесь, опять-таки, в парламенте есть депутат, которые ни одну копейку, ни одну тыну не вкладывали, стали депутатами. Есть, а, есть Глаза которые, честные да, или как? Э, э, нет, просто они были в списке за то, что женщина или молодой mm. и так далее. Или другой национальности. Да, или другой национальности. Но есть, которые просто купили. Поэтому здесь вот как пять пальцев, А покупать выгодно? Прям окупается? Да Вот как быстро окупаются вот эти деньги, которые вы озвучили? Я думаю, вот если взять, я не хочу за другие говорить, если за себя взять, то если бы я вложил бы 100 тысяч или 50 тысяч, я их не окупил бы. Потому что я живу в своей квартире, за все коммунальное плачу сам, живу, езжу на своей машине, ремонтирую опять сам. тоже наверное, Только номера поставил. Только номера поставил, да. И то иногда снимаю, потому что вещи там неудобно с этими номерами. Поэтому я бы, наверное, эти деньги два депутатских, и пятый, и шестой созыв покупал бы. Предпоследний вопрос. Что вы посоветуете тем туристам, которые первый раз на иску едут? Что с собой самое необходимое взять? Ну, кроме денег, это понятно, документы. Хорошее настроение. Отлично. Отличный ответ. Э -э спасибо большое. Это была студия 7. Увидимся через неделю. Всего хорошего через неделю.